Всем привет, вы, на, вы находитесь на канале Никакой Магии. Сегодня мы покажем вам три фокуса с картами и не только. И мы и находимся в селе. Для первого фокуса понаписала монетка и ручка, но так как у меня и нет я бомжара. Используем камешек и палку. Итак, я делаю так, чтобы этот камушек сейчас пропал. Раз, два, три. Упси. Раз, два, три. Следующий фокус покажу вам я. И сейчас я пойду сквозь эти морозы. Yeah, what is карту сюда и теперь то есть ваша карта теперь ваша карта там я и даже другую карту так накрою и закрою последний оставшись с то есть ваша карта уже полностью будет затеяна и я подсниму колоду Раз, два. можно перемешать но чтобы вы не писали в коментах во одно одно я перемешаю вот, всё, я перемешал и могу показать то что верхняя карта не ваша я надеюсь, что не ваша Ну, должна, в принципе, быть не ваша карта есть... и теперь смотрите если ему щелкну ваша карта окажется сверху ваша карта теперь я вашу карту вот возьму и положу вот длину ее сюда вот теперь я ее прямо на камеру все и теперь я возьму и накрою оставшуюся штопкой. И теперь я перемешаю еще раз кожу. Щелкну. И карты зрителя тут уже попросту не будут. Потому что она, карта зрителя, окажется прямо сзади меня. Даже на земле. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, снизу и оставляйте свои комментарии, любите себе А пока-то смешите неудачные кадры. Я сижу и ем.